Приветствую всех, кто на моем канале впервые, или кто уже подписан на канал. Микрофон Артём, вы на канале Артёмов. Мы начинаем проходить, друзья, вторую часть знаменитой игры Сталкер, под названием Сталкер Чистое Небо, Клёр Скай. прошлое, видимо, завершили проходить игру Сталкер. Чернобыля дошли до ЧС нашли саркофаг вошли в исполнитель желаний желание, чтобы зону исчез и получили, можно сказать хорошую концовку вроде это был хороший концовку всем друзья, мы начинаем проходить чистое небо пора отчаяния Выше вышедшая в 2008 году от компании GSK World Games версия оригинальная 1.5.10 последняя самая оригинальная версия что ж, давайте приступим проходить эту замечательную часть кстати, это моя самая любимая часть игры Stalker на первом месте стоит на втором Тень Чернобыля и на третьем не будут альмить, играть будем на сложности stalker смотрим видеоролик и Следующий выброс произойдет не, не раньше, чем через два месяца и четыре дня, плюс-минус 7 часов. Интенсивность его составит три балла по шкале Бергмана, чтоб две целых тринадцать сотых. Пуская подробности, скажу, что ничего подобного я ранее не видел. Энцефалограмма свидетельствует о серьезном повреждении нервной системы, однако показатели остальных функций организма просто отличны. Парадокс? Считаете это связано с выбросом? Нет всякого сомнения. Впрочем, я пока не могу найти этому рациональное поведение. хорошо ну что же с возвращением на этот свет сталкер как самочувствие голова разломается за круги плывет все елки помню что с тобой произошло так помню что вел экспедицию ученым в сторону болот том потом был выброс так потом все это я в раю или в аду? Или это чистилище так на зону похоже? Шутишь. Это хорошо. Значит, жить будешь. Моя фамилия Лебедев. Я начальной группы и отвечаю здесь за все и за всех. И за тебя, кстати, пока ты тут. Себя мы называем чистое небо. Сейчас ты на нашей базе. Ребята подобрали тебя на болотах после выброса. Вот как повезло мне, значит. Повезло? Ха. Не думаю. Вот факты. Ты выжил после выброса. Это первое, что я никак не могу объяснить. Второе. Наш патруль наткнулся на тебя на болото. А это бесконечные топи. Мы в тропках и сами не всегда уверены. И третье. Тебя едва не растерзала стая псевдособак. Ребята подоспели в самый последний момент. Это цепь событий — непростое везение. Ладно. Прервемся на время. Приходи в себя, а мне нужно закончить работу. Так, в общем, друзья, все. Начинаем наше прохождение. Так, мы, значит играем за наемника Шрама. Так, на рублей. Попали под выброс и каким-то чудом нужным. Так играю на низких качествах, чтобы не лагалось, если я посмотрю. Я посмотрю, если будет лагать эта часть видео когда мы следующие будем играть в чьим так нам нужно поговорить с Баром. ну что ж поехали проходить а сталкер чистое небо пробираются значит по улицам припяти двое сталкеров один опытный, другой новичок. Ну, Но новичок постоянно сверяется с кахом. Кывалый только ухмыляется. Тут на перекрестных... Какие люди на нашем болоте! О. Привет, Найон. Вот ты, стало быть, какой! Ты пока в отточке лежал, легендой стал лопать. Уж и придумывали я тебе всякого... Ну ладно, такому счастливцу стаканчик за счет заведения. Так что давай, излагай, который уж извелся весь от любопытства. Да рассказать-то почти нечего, группа ученых лет по болотам, потом выбросом накрыла, дальше ничего не помню. Очнулся уже здесь у вас, так что это ты рассказываешь что и как. Так, ты идеи и слушаешь. Раньше тут куда спокойнее было. Пробки Мечта можно нужные разведаны, отходы и Конечно, болото это тебе и не курорт со смазливыми У но жизнь была ничего. А как Шандарахнул выброс тот последний, самый серьезный тебя спокойная жизнь и кончилась. Ребята на каждый выход идут Богу и черту молятся, чтобы вернуться. Но народ у нас скримень и Не за хабар голову подставляют, а за дело свои. Так что, держимся пока. И как тебя сюда занесла? Бутылки как-то собирал. Одна за одной, одна за одной. Так и дошел до этого места. Шучу я. Спасибо. Понимаешь, нашлось мне место в том мире. Давила меня жизнь, давила, сюда и выдавила. Сперва в зону, а потом я к чистому небу привил. Тут люди, нормально, тут я ножен. Ребята, вам после выхода очередного придут, я им накапываю мало, Пошучу с ними, когда прилично, когда не очень, их я отпустил. Видишь, как просто Кстати, кличут меня холод. А вот это место, такое приблизительно скажи, где мы. Если приблизительно, то на нашей базе. Проходишь скромный, что домой тогда половину уже утопшую футбол, посреди романтических, бескрайних болот. Какой бы именно их части, я лучше сам не скажу. Но это последнее. Слушай, последнее место в зоне, где можно встретить настоящих людей. Не продажи, понимаешь? Таких, которые в спину не выступили. И аптечки последний поделятся. О как только в зону хожу, никогда не слышал о небе. Никакого вас тут все устроено. А знаешь, почему не слышно? Потому что слишком многие хотели бы слышать и знать. А чем меньше народу она знает, тем нам спокойнее. Главное у нас лебедя. Глыбы они были. На нем, считай, все и держится. Потом Каланча наш. Профессор Каланча. Голова мужик знает о а зоне столько... Ну, знает, в общем. Еще есть новиков, Это... Из консервной банки пулемет сделать может. И патронов к нему два цинка. <смех> Их запчастей бы ему только побольше. Ну Иисус, Он хоть и торговец, но не торгаш, не жмот. Он знает, как сталкер свою копейку добывает. И сталкер отцовет. Вот. с разговорами. На ел, пусть зайдет ко мне. Ну вот, Лебедев сказал надо, а я ответил есть. Так что давай, брат. Раз уж Лебедев тебя ждет. Да, ну, как будешь у нас на болотах, как говорится, милости просим. Хорошо, полденератор с ним, вы заметите. Так. Нам надо к Лебедеву осторожнее. Ход вас попущен. Рад видеть вас, молодой человек. Вижу вам уже значительно лучше. Извините, я и не заметил, как вы вошли. Так, мне интересно разговаривать. Мужик, я уже третий или все сутки почти без не Дай мне отдохнуть, пап. Ага. Ну как, проветрился? Выглядишь уже бодрее. Веду тебя в курс дела. Итак, ты находишься на территории базы Чистого Неба. Не пытайся вспомнить, ты не мог слышать о нас, и это хорошо. Наша миссия – исследование Зоны. Мы считаем, что Зону нужно тщательно изучить, чтобы понять, с чем столкнулось человечество. Именно в понимании находится ключ к тому, чтобы человек нашел способ сосуществовать Зону. Ведь если разобраться, Зона – самая удивительная из того, с чем мы сталкивались за всю свою историю. Почему вы скрываетесь? Как я уже говорил, мы исследователи. Мы пытаемся понять природу зоны, установить причины ее появления, сформулировать законы, по которым она существует. Мы не думаем об обогащении, не ищем поля артефактов, не пытаемся выяснять отношения с другими группировками, Именно поэтому мы спрятались посреди этих болот и сосредоточились на исследованиях. Мы сильны не боевыми навыками, а знаниями. Знаниями о зоне, которую мы накопили за многие месяцы исследований. Сегодня мы знаем о ней гораздо больше, чем сталкеры и официальные власти вместе взятые. Все складывалось в понятную картину до тех пор, пока несколько дней назад не грянул большой выброс. А что в нем было такого необычного? Ведь раньше были выбросы. Нет, этот выброс был феноменальной силой. Так сказать, вне категории. Настоящий врага, который проутюжил всю зону и перекроил ее. Изменилось все. Разведанные и относительно безопасные территории напыло сильнейшими радиационными полями и аномалиями. Зато появился доступ к местам, которые оставались закрытыми годами. Даже самые матерые-сталкеры уже не уверены, какая аномалия ждет их по дороге, или на какую тварь они там нарвутся. А еще в зоне изменились люди. Это сразу, мгновенно. Выброс не только изменил карту зоны, но и разрушил баланс между группировками. Началась война за контроль над территориями. В общем, много произошло странных вещей, и я пока не могу до конца понять степень этих изменений. Впрочем, после выброса прошло всего несколько дней. Но самое странное, то, что тебе удалось после этого выброса выжить. Знал бы, как выжил, обязательно бы рассказал, но я ничего не помню. Понятно. Чем я могу тебе помочь? И идти хочу. Потрепать меня потрепало, но руки ноги целы. Как вообще выбраться отсюда? Выбраться отсюда очень непросто. Болото это лабиринты с камышей, другом радиоактивной топе в которых полно разных тварей и человеческого отребья. Даже не знаю, кто из них страшнее. Вывести тебя отсюда могут только проводники. Их у нас всего несколько. и Этим людям я полностью доверяю. Но сейчас ситуация сложная. Если я тебя отпущу, то информация о нас перестанет быть тайной. Чему ты клонишь? Знаешь, в последнее время нам приходится очень туго. Выброс ослабил аномальную активность на болотах. И сюда набежало столько бандитов и прочего дерьма, что, глядишь, завтра с утра их лагерь будет прямо у нас под носом. Мы бойцы не очень, поэтому пока сдаем позицию за позицией. А вот ты другое дело. Ты спец. Это сразу видно. Твой опыт может сохранить жизнь многим из нас. Все, хватит разговоров. Случилось еще одно нападение на Фарпост. Помоги отбить его. Там сейчас, между прочим, кое-кто из тех ребят, что тебя нашли. Еще не забыл, как выживать в зоне? Смутно припоминаю. Отлично. Тогда быстро к торговцу, у него получишь минимальный комплект снаряжения и давай сразу к Фарпосту. Как выйдешь за территорию базы, прислушивайся к моим советам. Понял. Так, все друзья, значит, нам нужно спасать людей. Сначала вот. Привет! Вот, молодец, живой. Наконец-то. Вот, держи. Это базовый набор снаряжения специально для патрульных заданий. Так. Спасибо, слушай, у вот вас тут что, постоянно такие напряги? Дружище, у меня приказ выдать тебе снаряжение, а все расспросы потом. Дуй к ребятам. Угу, рванул. Так. Тебе нужно что, сталкер? Чего тебе, сталкер? Ну что, готов идти? Слово, Готов. Хорошо, я завяжу тебе глаза на время дороги, сам понимаешь, дорога на базу должна остаться тайной. Понял? Успел. У меня патронов на самом донце осталось. Давай этих тварей, что ли, в два ствола отстреляем. если мы успеем убежать успели спрятаться выбросать мы опять выжили это очень странно друзья надо спросить юбилева, что случилось Ты снова выжил после выброса. Я уже почти не удивляюсь этому. Ребята подобрали тебя недалеко от вышки, когда все улеглось. Да, Каланча абсолютно прав. То, что происходит с тобой, не поддается научному объяснению. Он утверждает, что ты получил некие, ну скажем так, необычные способности. Ты выживаешь при такой аномальной активности которая других буквально расщепляет на атомы. К тому же некоторые функции твоего организма словно что-то подстегивает. Показатели приборов зашкаливают. Впрочем, не обольщайся, вот тебе ложка дёгтя. С каждым выбросом твоя нервная система постепенно выгорает. Если это разрушение не остановить, ты попросту погибнешь. Почему выбросы происходят так часто? Обычный выброс представляет собой выход накопившейся энергии зоны, разрядку. Но то, что происходит сейчас, простой разрядкой не объяснив. Мое мнение таково. Частые выбросы – не что иное, как рефлекс зоны на какую-то серьезную угрозу. Своего рода реакция иммунной системы. Сосуществование зоны и человека тяжело объяснить рационально. Зона терпит присутствие человека в одних местах и запрещает проникать в другие. И вот то, что находится за выжигателями дальше к центру, табу, доступ сталкерам туда закрыт. Мне кажется, что последнее событие в зоне связаны с тем, что кто-то нарушил это правило и проник за выжигатель мозгов. Кто-то проник за выжигатель? чем он может огружить в зоне? Трудно сказать. Чтобы ответить на этот вопрос, Нужно знать, что находится в центре зоны. Одни говорят, там находится монолит, другие исполнитель желаний. Третьи, более приземленные, бредят полями редчайших артефактов. Я был там на станции, еще молодым специалистом. А вот что там сейчас, не знаю. Могу сказать одно: выжигатель появился в зоне не зря. Он закрывает доступ к центру зоны. Человеку нет пути за выжигатель мозгов. Разве есть возможность пройти выжигатель, пусть даже теоретически. До большого выброса я считал, что нет. Да и все так считали. Однако, если расценивать выбросы как защитную реакцию, то вывод может быть только один. Кто-то проник за выжигатель и в ответ на это зона выдала выброс. И тот человек или люди все еще живые, раз выбросы продолжаются. Зона пытается их достать и при этом убивает все живое. Чем опасны такие частые выбросы? Я знаю о Зоне много, но рассказать могу пока не все. Некоторые вещи тебе придется принять на веру. Видишь ли, любая система должна функционировать в равновесии. Сейчас Зона нестабильна. И нестабильность это постоянно нарастает. Если частые выбросы не остановить, зона расшатается настолько, что случится новая катастрофа. Собственно, мы подошли к основной задаче, которая стоит перед чистым небом. Мы стараемся предотвратить катастрофу. Предотвратить катастрофу? У вас нет сил даже биться от бандитов. Ты прав. Но мы знаем, как предотвратить катастрофу и остановить выбросы. А это уже немало. мало. Завидная уверенность. Ну и каков план? В первую очередь, нужно выяснить, кто был в центре Зоны. И остановить их. Любой ценой. А почему ты рассказываешь все это именно, именно мне? Между тобой и Зоной есть какая-то странная связь. С одной стороны, каждый новый выброс постепенно убивает тебя. С другой, ты выживаешь в таких условиях, в каких остальные погибают. Интуиция подсказывает мне, что эти твои способности... Ну, да, проклятие, называй, как хочешь. Так вот, твои способности позволят тебе пройти там, где любой другой не сможет это сделать в принципе. А нам сейчас нужно действовать очень быстро. Хм, не уверен, что хочу есть самое пекло. Почему я должен участвовать? Знал, что ты спросишь об этом. Ответ прост. Если не остановить выбросы, твоя нервная система выгорит, и ты погибнешь. Поможешь нам, спасешь себя. Наверное, это звучит как в дешевом кино, но у тебя действительно нет выбора. Отличная перспектива. К сожалению, да. Ну так что, поможешь нам? Давайте, да Тогда слушай внимательно Мы подняли все наши контакты и связи в зоне Есть информация, что один сталкер на кордоне Интересовался у Сидоровича очень странными деталями Это пока все, что у нас есть Но ты хоть какая-то зацепка Этого вполне достаточно Как мне попасть на кордон? Естественно, через болото Но я тебе уже говорил После выброса поднавалила всякой мрази, и теперь она контролирует здесь почти все. Мы в осаде, я не драматизирую. Так что мы должны вернуть себе контроль над болотами, прежде чем попытаемся вывести тебя к кордону. Думаю, мы справимся с твоей помощью. Понял. Так, друзья, давайте продолжим тогда в следующей серии. А так, шустрый. Постой, постой, попасть на болото легко. Наши проводники тебя выведут. Но если ты еще собираешься там выжить, тебе стоило бы разобраться в нынешнем положении вещей. В частности, в новых возможностях своего КПК. Так что, если они тебя много интересуют, спрашиваем. Ладно, пока. Продолжим, друзья, значит, следующую серию. а я имею ввиду этот на болото ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока, с вами был шнобальника на в следующей части мы пойдем если что, за себя посредством на рост всем пока